США готовятся к войне, а Польша хочет вести без для белорусов. Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Work and Life. И я его ведущий Антон Белюк из моего офиса в польском городе Белосток, из агентства по трудоустройству под названием ProExWork, одним из владельцев, которого я являюсь. И сегодня отсюда я буду вам вещать крайне важную информацию, как вы уже наверняка догадались. Поэтому все те из вас, кто еще не подписан на мой канал, вам я, естественно, настоятельно рекомендую на него подписаться прямо сейчас, нажать на колокольчик и поделиться ссылками. На это видео с друзьями, также обязательно досмотрите это видео до конца. Но прежде чем начать, я хочу напомнить, что у меня по долгу службы, так сказать, есть очень много хороших и достойнейших работ в Польше, как для разнорабочих, так и для специалистов. Но в первую очередь сейчас требуется очень много людей на производство пластиковых окон. Это находится в городе Замбров, что в 60 километрах от города Белосток, подлядское воеводство. Очень достойные зарплаты, есть премиальная система, возможность карьерного роста, достойнейшие условия труда там и проживания предоставляем. За подробностями обращайтесь по ссылочкам, которые в описании к этому видео. Там же будет мой номер, моего помощника-рекрутера, номера Viber, WhatsApp. Проходите на мой телеграм-канал. Ссылочка будет также в описании. И подписывайтесь на него, чтобы не пропускать рассылку актуальных вакансий в Польше на любой цвет и вкус. Также наши контактные номера появились в нижней части вашего экрана. Обращайтесь. Сейчас нужны как сварщики, так и токарь, так и разнорабочие на разные другие. Достойное производство, инженер на стройку, оператор асфальта каталки. Настройку, ну и много-много чего еще очень интересного, как я уже сказал, с достойнейшими зарплатами. Ну что ж, почему же США готовится к войне по ходу Третьей мировой, а Евросоюз и Польша хотят вести безвиз для белорусов? Устраивайтесь поудобнее, и я начинаю. Поехали! Ну и начнем с безвиза для белорусов. Дело в том, что в связи с той тяжелой ситуацией, которая. Эм, происходит сейчас в Беларуси. Все мы знаем, какая. Я неоднократно снимал об этом. То есть экономический и политический кризис мощнейший начался. Очень многие люди э, задумались об уезде в Польшу. И до этого ехали тоже белорусы, но не в таком количестве, как сейчас. Э, ну а сейчас еще ситуация отличается и тем, что зачастую людям нужно срочно выехать. Нет времени на открытие виз и так далее. Потому что многие люди могут преследоваться и преследуются по политическим причинам. В связи с этим так называемая Вышеградская четверка состоящая из Польши, Словакии, Венгрии и Чехии, выдвинула предложение сделать безвиз для белорусов. А конкретно на днях это произошло в Люблине. Предлагал от лица всех четырех стран, это премьер-министр Польши Матеуш Маровецкий, и они сказали, что выдвинут это предложение в более расширенном формате уже на ближайшем саммите Евросоюза. Ну и, как мне кажется, с большой долей вероятности это предложение может быть принято. И если безвиз будет не по всему Евросоюзу для Белоруссии, Белорусов, то как минимум по Польше, Словакии, Чехии, Венгрии. Это вполне реально. С чем я и поздравляю белорусов? Вот видите, в каком сумасшедшем мире мы живем. Еще полгода назад, казалось бы, что из этого вируса, который в Беларуси растет невероятными темпами, и там нету карантина, все думали, что из-за этого для белорусов все границы будут закрыты. А сейчас уже для белорусов, наоборот, все границы открываются. Ну, причем с невероятными темпами, да? Не было бы счастья, да несчастье помогло, как говорится. В общем, во всем ищите позитив, друзья. Мой вам совет, так будет легче перенести тяжелые времена. А если не знаете, через кого трудоустроиться, то, конечно, советую обращаться ко мне. Если хотите устроиться... Надежно и достойно. Тем более, кстати, хочу напомнить, я сам белорус, хотя об этом это ни о чем не говорит, потому что для меня национальность не имеет значения. В любых национальностях и хороших, и плохих людей хватает. Суть в том, что немножко отступил уже. Польша всячески. Продолжает помогать Беларуси, как и весь Евросоюз, это радует. Также Польша выдвигает предложение по пакету экономических мер, которые будут заключаться в том, что Польша будет предоставлять белорусским предпринимателям, как малому, так и среднему бизнесу, временные площадки, так сказать, для существования в Польше, если из Беларуси этот бизнес вынужден будет уехать по всем известным причинам. Это тоже э, очень приятный жест и шаг навстречу белорусскому народу. Спасибо польскому руководству и руководству Евросоюза союза за это. Идем дальше. Ну и совсем на днях главнокомандующий ВВС США заявил о том, что вполне вероятно в скором будущем Соединенные Штаты Америки может ждать чуть ли не третья мировая война. Во всяком случае, как он сказал, будет военный конфликт, противостояние по потерям, сопоставимое с Второй мировой войной. То есть с потерями, во Вторую мировую войну Штаты понесли, будет примерно этот конфликт сопоставим плюс-минус. Поэтому нужно принять очень серьезные жесткие меры сейчас по ускорению развития именно военной мощи. Потому что, как он сказал, прошлое руководство с этим не справилось. И сейчас Россия с Китаем уже обгоняет США в этом плане. Но а с какой державой, по его мнению, в ближайшее время может состояться мощнейший военный конфликт у США, главнокомандующий ВВС не уточнил. Возможно, это просто очередной шаг, направленный на то, чтобы был повод стягивать больше налогов на вооружение со своих граждан у ну, США. Будем надеяться, что это так. А возможно, это имеет какую-то почву под собой, эти слова. Но будем надеяться, что это не имеет под собой серьезных оснований. Потому что ну, хватит уже сумасшедших событий в 2020 году. Разве нет? А как вы думаете? Пишите в комментариях к этому видео. Будем надеяться, что все будет хорошо, друзья. А что нам еще остается? Подпишитесь еще раз напомню на этот канал, поддержите лайками, делитесь ссылками на это видео с друзьями. Жмите на колокольчик. Ссылочки на статьи, с которых я брал информацию, будут в описании к этому видео. Проходите и ознакомьтесь. Там же в описании, еще раз напомню, и наши контактные номера, и ссылки, по которым вы найдете актуальные вакансии в Польше, которые мы сейчас предоставляем. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Work and Life. Я его ведущий Антон Белюк на связи с Польшей, польский город Белосток. До скорых встреч за границей, друзья. Пока.